Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас 5 марта 2018 года. Канал «Народовластие» и канал «Артподготовка». Вот две камеры передо мной. У нас прямой эфир. Вещаем мы из дальнего зарубежья. Я с вами в студии Вячеслав Мальшица и Станислав со мной. Слава Богу, все в порядке. Все, все на месте, что называется. Так сейчас вот ну наверное надо с 5 числа начать да Сегодня 5 число день и смерти Сталина да день смерти Сталина так что вот та идея что будущее вырастает из прошлого сейчас наиболее чувствуется да то есть если бы не было Сталина если бы не было сталинизма то и не было бы путинизма это одно выросло из другого только дети рабов могут сейчас собираться, там, аплодировать, плеваться в сторону, да, говорить маленьким языком всякие слова, как говорили Сталину рыжий, усатый, там как уз, да? Уз откинулся. Помнишь <связано> эту фразу? Мне очень понравилась. Когда Сталин сдох, то <связано> кто-то из колумбских узников рассказывал, кричал «Уз откинулся!» да, то есть, когда... Сталин помер, то многие э, в колониях там сказали, шапки долой команда, они сняли Привет, шапки это. и молча подкинули их вверх. Вот когда же это случится с Путиным? Когда же рассинхрон пишут? Небольшая рассинхронизация звука, видео и звук рассинхронизованный. Карелия Тута. Пишут, нет эфира. Тебя спрашивает Станислав Котельников, что вы знаете про настоящую фамилию Окунева? Настоящая фамилия Окунева. Надо сказать, что я с Окуневым не знаком, поэтому вопросы к Вячеславу Марьцеву. По-моему, он однократно уже отвечал на этот вопрос. По-моему, допустим. Да ну, вот я, зачем? например, не знаю окуня, но знаю, что фамилия у него Гришин уже даже вот э, послушав всю информацию и насколько же нужно быть э, тупым, чтобы не понять этого еще. Сколько раз нужно объяснять? Какие вот звук тихий, пишет. Лягу слушать. Ладно, лягу слушать буду. Это хорошо. Хотя мы там фотки какие-какие будем показывать, может быть. Да, вот. Отлично Отлично, все, даже звук прибавили Хотя Наверное в таком количестве не надо Прибавлять звук, потому что может начать фонить, ну ничего страшного Хорошо, значит <клышка> Напоминаю, значит у нас под описанием Есть Под описанием канала есть ссылка на сайт вот этих самых свиночаек, то есть там вся путинская шушера, менты, прокуроры, всякие гниды, хмыри и так далее. Вы всех туда путинских записывайте, коррупционеров и тех злодеев, которые поддерживают этот режим. Прошу, присылайте и вы там, в общем-то, сейчас, когда этот сайт уже опробуем хорошо, он уже будет рабочим. Сейчас пока он в режиме тестирования, но уже будет работать сто процентов, это даже сейчас видно, когда только начали тестировать. Просим также откликнуться тех людей, кто может озвучивать мультфильмы. Очень важно сейчас именно озвучка, потому что я написал сценарий и уже практически отрисовали а озвучивать некому. Хороший сценарий, мне Станиславу понравился очень. -то. Мне и понравился, но ну, как-то так. так. Про кокаин может, как раз. Маловато будет. Да. <смех> Про кокаин. Вот. И на сайт вот пишут, только коррупционеров спрашивают. Нет, и не, не только, но и Сатра по прижиму. и те, кто выборы сейчас вот эти подтасовывают. Их же Навалом, навалом. И спрашивают, как прислать конфиденциальную информацию. Ну, через одноразовые чаты можно в Телеграме, как угодно. Там есть под описанием у нас, как послать информацию, если это тайна какая-то. Так, так, сейчас, ладно, пропустим, наверное, часть писем. Так ответим. Досрочное голосование началось в труднодоступных районах Архангельской области. Обратите внимание, да? Нормально? Труднодоступно да, для правдивой информации. Да. Для, для правды труднодоступно. Очень тихий звук. И что давайте поближе подвинем, чтобы звук был посильнее. Вот так вот, так вот я поставлю. Я думаю, будет посильнее звук. Так вот. Уникальная совершенно ситуация, да, когда сейчас у всяких галустянов там описывается, что если вы находитесь на гастролях, то теперь не надо вам на день выборов стремиться приехать домой. Вы зарегистрируетесь на сайте госуслуги и можете проголосовать где угодно. Тем более, на... что это протоколы да. с вашим голосом нет, уже нет, заполнены. Глав, главное то, что на сайте этих госуслуг зарегистрироваться, можно же э, проголосовать и, и 100, и 170 раз. Раньше нужно было открепительное удостоверение рисовать, и в этом была трудность. Но каждому все равно напечатают фальшивых 70 открепительных удостоверений. А сейчас вообще ничего не надо. Человек зашел, его потом раз стерли, написали на другой участок и так далее. То есть сидит... Просто модератор, который закидывает все и ничего никогда потом не докажет. Right. То есть готовят громадные, я подчеркиваю, беспрецедентные карусели. Тем более что раньше ну, было непонятно, как могли появиться 146%, сорок процентов, это было как бы оксиморон. А теперь mm -hmm. это вполне объективно 146% процентов легко могут наковырять таким голосованием. Да, так что вот в труднодоступных районах Архангельской области, я думаю, могут проголосовать там, ну, для, полстраны, для, полстраны как минимум. Для логики и для здравого смысла труднодоступных. Ну да. Вот, все, кто принимали присягу и находится на службе в настоящий момент, являются предателями Родины. Абсолютно с вами согласен. Абсолютно с вами согласен, что те, кто принимал присягу Советскому Союзу и сейчас служат Путинской России, это стопроцентные предатели. А те, кто принимали присягу Российской Федерации, то надо прочитать ее текст. Ну, они там ну тоже стопроцентные предатели, если они служат Путину. То есть это, э, безусловно. Что Путин изменник Родины, это достоверный факт, на процентов подтвержденный всеми его делами. У меня была передача, посвященная этому, начиная с Горбачева, изменник родины, Ельцин, изменник родины и Путин, изменник родины. Подмосковье столкнулись два автобуса, стандартно есть погибшие, трасса Дон опять, то есть вот это такая заколдованная трасса. Ну и вообще Подмосковье и Москва для автобусов заколдованное место. В Петербурге две машины переехали, девушку на зебре. Но это тоже стандартно. Здесь вот в Европе на пешеходных переходах практически люди не гибли. Стандартно России. то, что две, да? Уже до чего дошло? Две машины, ну, да. одну девушку. В Керченском проливе столкнулись два судна. На Алтае товарный поезд сошел с рельсов и протаранил гараж. И это опять плохая новость, потому что вагоны стали сходить порожнее. То есть порожники стали слетать. Что говорит о том, что скоро сойдет с рельсов пассажирский состав, это само по себе страшно. Ну, представляете, гонит, когда полный, ну понятно, там не выдержал, все все сравные старые, ну, разлетелось, слетели полный углем, груженный рудой, груженный вагон, а когда слетают порожники, все, это говорит о том, что дальше будет пассажирский. Мы ну, уже второй случай такой да, отсчитали, значит, ну, осталось, в общем по, по пальцам пересчитать дни, когда это случится. В Смоленске из-за аварии без отопления остались более 14 тысяч человек. На из-за поломки бактерицидной лампы 8 детей получили ожоги в детском саду. Шуть, конечно, отдачу, происходит. В Якутии начали проверку после отравления двоих детей угарным газом. Ну, Проверят, скажут, да, действительно отравились угарным газом. Да, каждый день у нас гибнут дети, каждый день травятся, сгорают, все что хочешь. Младенцы нашли в коробке исподобной в Петербурге. И это потому что всяким ну и прочим тварям не очень хочется иметь бэйби-боксы. И не очень хочется а, Путину тратиться на то, чтобы таких младенцев выкупать за деньги. Ну вот если бы за такого младенца дали 10 тысяч рублей, всего-навсего. 20 тысяч. Это сколько? триста евро до да, 21 тысяча. Ну просто обхочется. Он бы уже был жив, представляешь? То есть его бы уже принесли, отдали, ему деньги вышвырнули, и все. И забыли бы. И они про этих, и те про тех, и все. Но видишь, сама система, которую установил Путин, она не дает возможности это делать, потому что вопрос такой, а что с этим младенцем делать дальше? Дальше его надо кормить, учить, лечить и так далее. А эта система готова кормить, учить и лечить своих детей, путинских детей, но за рубежом. Во Франциях, во Флоридах, которые они показывают, как бомбят и так далее. Мерзость. Капитан Росгвардии зарезал набросившегося на ребенка Бульперьера. Но я что-то поизучал это дело и мне кажется, вот это название по поводу Санкт-Петербурга совсем то. То есть там все, все как сшито белыми нитками, я уж не буду особо комментировать. Я так понял, что капитан Росгвардии гулял с ребенком, со женой, она с коляской, с ребенком. Там какие-то пьяные соседи вышли, у них бультерьер. Якобы он достал пистолет, три раза стрелял в воздух, потом жена с ребенком ушла, а потом бультерьер бросился, ему схватил за руку, а он вынул нож из кармана и зарезал этого бультерьера. Как это технически сделать, я даже не представляю, и вам ничего не могу прокомментировать, когда у тебя в руке висит бультерьер, но, кстати, из вам, и стыкать бультерьера, не верю, как говорил Станиславский. вот просто, не, не, что называется, не отходя от кассы, это вранье. Там был, может быть, там все было вот, вот точно так, но абсолютно по-другому. Вот, трех пропавших ищут на закрытой шахте на севере Свердловской области. 12 горноспасателей, 7 сотрудников, там какого-то участка. Все бегают, ищут, ищут пожарные, ищут милиция. Почему вопрос трое пропавших вот этих оказались на закрытой шахте? Нищета, конечно же. Я даже не знаю, что на этой шахте добывали. И мне пофигу, что на ней добывали. Куда кто пошел? Просто погулять по шахте, что -то? Да нет, они пошли наверняка с надеждой что-то найти, что-то там накопать, работы. да, и потом продать, чтобы там прокормить прожить, семью, да, да. семью прокормить один день. Так что ужасно все это, просто жуть какая -то. И тут нам Путин рассказывает про какие-то ракеты, про то, что в 2000 хрен знает, в каком году мы всех победим, да не хотим мы никого побеждать, блядь. Здесь и сейчас, Вова, здесь и сейчас. Как у негров, помнишь, как в этом фильме, когда говорит? Покажи мне деньги. Там, говорит, мы, там вот, что-то там-то. Там, покажи мне деньги. Что вы, показываешь, все. Так и ты, да? дай вот народу, сейчас, сегодня. И все, и нет вопросов никаких. Ну ты же не дашь, потому что ты все украл. У начальника отдела дагестанской таможни изъяли более миллиона рублей. Удивительный начальник. Я вообще ты так... так Бедный живет. Да? Бедно, да. Того начальника, которого Медведев назвал честнейшим из людей. Вова недавно с которым встречался. Да. У него нашли 50 миллионов, если ты помнишь, что... Карманных. Отдали, да. Да, карманных. И дворец, в котором он жил, три... С половиной тысяч погуглить, а то скажет, Мальцев наврал. не то четыреста, не то 3,5, но больше тысяч квадратных метров. Ну, побольше школ или детских садов наших. Да, Это... я не знаю, зачем человеку столько стандартный э, советский кинотеатр, большой считался, крупный кинотеатр, где там кафешки, холлы и так далее, был э, 1540 что ли mm -hmm. метр, Стандартный, такой типовой. Представляешь, я не знаю, зачем человеку столько. Вот. В Петербурге задержали фигуранта дела о смертельной перестрелке. То есть, вот, смертельная убийца? Да, смертельная перестрелка, повесившись, трюп... долл, да. Да, повесившись труп мертвого человека. Вообще, ну, а смертельные эти перестрелки сейчас да. в каждом городе, и все чаще, и чаще, и чаще. И когда же люди организуются, чтобы не друг друга стрелять? В Калмыкии изъяли более 500 тысяч пачек фальсифицированного табака ну надо сказать табак никакой не фальсифицированный в листе ФСБ просто я так понимаю прекратил деятельность, которая до этого крышевала то есть там работал цех в бывшем закрытом цеху производили обычные сигареты ну только без бара, без акцизов, без ничего ГБшники я так понимаю крышевали, потом видно что-то там у них поменялось и хлопнули вот такие вот дела вот. И вчера прошли два митинга, представляете, один митинг это Путинг, куда сгоняли людей, а второй митинг, и я думаю надо назвать его первым, и поэтому я о нем говорю митинг. в самом начале, да, вот, причем вот эта, эта фраза, ее надо показать обязательно, это относится к Путингу. И относится к смерти Сталина. Вот я очень хочу показать плакат служников, где у, был, у Путина был Путин. Вот. За Родину, за Сталина, за Путина. До Сталина. Надо сказать, до Блин. Сталина. Вот эта вот херня, вот эта вот с такой трухой в голове. Вот эта вата, набитая опилками, она просто достала. А вот Волоколамск. Вот представляете, город Волколамск очень небольшой, надо сказать, там двадцать тысяч населения, а пришло сюда по разным подсчетам, в общем-то, до шести тысяч. Представляете? Там вот собиралось. Ну, приходили, отходили и так далее. Но мы видим здесь огромное количество людей для такого города. Просто невероятно. И вот там этот глава он показал вроде как средний палец. Ну, не знаю, я не знаком лично с головой. К чему -то. Ну что средний палец этот человек показывает, это точно. И никто ему этот палец не отклонит. так это не странно. Но я думаю, что какие, какие его годы. Вот. И, значит, сообщают, что сейчас начали отнимать дождевики с надписью Навальный. полицейский отнимают. Меня спрашивают, что это такое? Это грабеж. Это грабеж. Это открытое похищение чужого имущества. И мотивы вообще никого не интересуют. С какими мотивами люди грабят. Ну, Какие-то политические мотивы у этого мента. То есть это вещь-вещь. Это дождевик, дождевик. У нее есть какое-то назначение, у нее есть стоимость определенная. И есть хозяин. И есть хозяин, да. Поэтому... Надо писать заявление по каждому факту. Прошу привлечь к уголовной ответственности. По статье такой-то такой-то грабеж, такого-то такого козла вонючего. Ну, фамилия имя, отчество имеется в виду. И все, или там знак этот нагрудный. Вот московские полицейские приходили на футбольный турнир, организованный антифашистами, даже там кого-то задержали. Причем они пришли, одетые в бронежилеты. Наверное, рассчитывали того воевать или что. На Ксению Собчак какой-то напал товарищ. Много было инсинуаций всяких насчет этого в интернете, ну и откровенных выдумок, что ее там били, толкали, что она упала. На самом деле есть видео, на котором она не упала, в нее плеснули жидкостью, ну как считают водой, да. И жаль еще Тот, кто плескал, не кричал За пацаном Или что-нибудь как любит Вот и В Москве все происходило Мужчина с криком Это за Жириновского За пацаном фактически Видите Плеснул и значит Мужчину задержали Зовут его, да вообще какая разница Как его зовут, короче он у ДПРшник какой-то который решил поучаствовать в шоу. Ну, тоже на всю голову простуженный. Ну, как да. там. И э, с волонтерами Собчак происходит много всяких интересностей, причем неприятных. Вот видео выложено, но мы не станем показывать, а то нам постоянно банятся, а это э, наша передача, если мы вдруг показываем даже ничье видео. Даже свое собственное. Вот. И Мент докопался до этих волонтеров Собчак и стал им объяснять, что они не имеют права раздавать агитационный материал. Агитировать за Собчак они могут, а агитационный материал раздавать не могут. Ну, они уже свою роль сыграли, имеется в виду. С манежа пора уходить. То есть, их выпускали на определенный срок для выполнения определенной задачи. Задача закончена, все свободны. Вот, в Петербурге значит, задержали. Где тут на льду-то надпись? Окей. Нет, не Значит, на, на, на льду написали надпись против вот. Вот, против Путина, да. Против Путина написали на льду. И за это задержали, положили значит, лёд, на лед, одели наручники и так далее, и так далее. То есть, что-то чудят. То есть на выборах можно только за Путина быть. Да, что-то да. не по-детски совершенно. Okay. Тогда да. слово выборы при чем здесь? Если против Путина нельзя. Ну, люди да, сами решили, как можно. Вот, например, такие плакаты. 18, 2018 значит, год, 18 марта, наш выбор, и решают. забастовка. Или такой вариант. Они врут. фотографии видите? Так что, да, конечно, власть врет всегда, на то она, в общем-то, и власть. Это аксиома. Власть всегда врет. Это аксиома. Знаете? Но хоть раньше врали более-менее похоже, как-то правдоподобно, сейчас уже <смех> уровень уже зашкаливает. То есть э, любому здравомыслящему человеку слушать это чудовищно кажется. Мальцев люб... в приличном обществе неприлично упоминать Путина. Я с вами согласен, если мы его с вами повесим по решению трибунала, то да, тогда будет неприлично. Да. А пока он нас вешает его прилично упоминать, да, или это Волан-де-Морт, да, как он там? Волан-де-Морт, да. мальцев Мальцеву стол, пишут. Вот. В Лужниках был, значит, митинг Путин, Это туда пришли противники войны, подняли плакаты, их, конечно, тут же задержали, значит, и Путин заявил, что чувствует поддержку людей на этом Путинге, значит, практически петинг. Да, тут да, пейтинг. да, ну, так он для него так и есть, в общем-то. Он заявил, что чувствует поддержку людей. Митинг назывался за сильную Россию. Блядь, 18 лет они ее делают сильной, уже все просрали. Сколько еще надо? 180 лет. Вот представляете, вот сейчас вот Путину, вот ну, Ватник, говорит, что говорить Ватник? Вот представляете, сейчас методика вечной жизни будет обнаружена. Путину дадут таблетку, где там поломать, у тебя от головы отоджо, посмотри, не перепутай, и будешь жить вечно. Вот как ты как вы думаете, сколько нужно прожить Путину, чтобы сделать Россию там блядь, вот, я не знаю я вам нет, скажу, чтобы, чтобы прийти окончательно да, в да, я вам век. скажу, что нет такого срока, потому что он не на эту не на сторону идем просто. Да, он идет в другую сторону. Поэтому здесь вообще не имеет значения. Здесь любой его срок это при... регресс и путь в обратную сторону. Он, так сказать, приближает конец России. Любой срок. Вот на минуту мы его держим. Россия ближе к концу на минуту. На час, значит, на час. На 18 лет. Россия ближе к концу на 18 лет. Это Путин, понимаете? Вот такие дела. И жаль, что его не принесли в Паланкине. Я вот очень удивляюсь. Его надо было в Паланкине принести там Поставить, как, помнишь, прикалки Джабе Айун и Сабудай Бугатур по, так сказать, рассказам, пировали на, с теми князьями русскими, которые продались, пировали на помосте, под которым лежали раненые там и те, кто не продался. Вот, вот Путину надо был такой помост в Лужниках, и там какие-то, какие знаешь, кто против него... Они там должны были быть. И Ватков, ты знаешь, очень бы, хорошо бы аплодировала. Да. Они просто не, не до поняли, что так надо сделать. И э, Путин заявил, что ближайшее десятилетие пройдет под знаком ярких побед. Только он не заявил, чьих побед. Да. Ротенбергов, Тимченко и так далее. Мы тоже считаем, что ближайшие десятилетия это э, десятилетие ярких побед. Но самой яркой победой, звездой, так сказать, вот алмазом неограненным всех этих событий, это Путин в петле. Если мы увидим да, его это... по решению трибунала, на помосте, все как положено, блядь, с барабанным боем, с открывающимися там. Воротками ват. Вообще классно. Вот это будет самая яркая победа, которую только можно... Но главное, что ватники не дадут этого момента случиться, что по, по решению трибунала, как только поймут, что Путин уже не царь, его порвут на мелких путинятах. Никто... Да, да, трибунала... Мы не сможем его дотащить, поскольку сами эти ватники в ответ за свои унижения, они его порвут моментально. Да, и... Говорят, что поход на вот это мероприятие путинское стоил 500 рублей для определенных людей. Ну, в смысле, им платили. То есть, так как боялись, что не доберут туда, люди как-то неохотно идут. Да, это не футбольный матч. Поэтому платили по 500 рублей. Но некоторых кинули. В связи с этим вот очень много вони в интернете тех, кого кинули. Но есть и те, кому повезло. Во-первых, дали 500 рублей, во-вторых, подарили пледы. Видите, вот люди несут пледы, такое, такое счастье народу, Представляете, 500 рублей, да еще пледы. Я думаю, им срочно избавляться от этих пледов надо, потому что скоро по этим пледам вычислять будут ну, да. да, вот потом, значит, некоторым дали отгулы, 500 рублей, пледы, отгулы. А еще была халявная жрачка. Представляешь? Ну, она, правда, конечно, не всем досталась, как обычно. За вот, ну, лобаке, как всегда. Да, ну, таких, видишь, ништяков много. И при этом все равно было уныние. Люди не очень хотели идти. Вот фотография. Видите, круто. Петросян, Михалков, Газманов, Якубович, да, и вот они. Все же полезны. Да, вот Якубович, видишь, он что-то грустный. Михалков там ржет, эти все кричат ура. Там, Но и... он поумнее, понимает, да. что скоро будут за, за и это. Якубович что-то грустит. Да, грусти. да, предчувствует. А вот так выглядел весь Путин, вот так вот сверху, с высоты птичьего полета. Рекламирует, насколько я понимаю, Пепси-Колу. Ну, крышку пепси-колу, да? Угу. То есть, кто-то просто прикалывается там. Нет, как коней на переправе не меняют. Главный возум компании, который вышел прямиком из фильма «Полутовство» и ход, бы, вот, лошадей, да, какие там кони. Хвост там, виляет собакой. Лошади загнанные. Вот, вот, хорошо бы с высоты птичьего полета, это бы вот этим э, субстрактом птичьим, бы их всех с да. пометом такие вот дела и э, значит э, выступали какие-то отморозки какой-то вот Ашманов не ну, знаю такой заявил мы воюющая страна это надо сказать прямо с кем вот Ашманов воюет кем раз Все, у что, мозгов... что у человека происходит у нас, нас, у нас есть говнокам Главнокомандующий, видите, вот это называется, Здравствуйте, проект, говнокомандующий, ну, кругом говно, говно гов, говенные петухи, значит, не главнокомандующий, а говнокомандующий. Говногенералами и да. говноэлитой. Говнокомандующий, э, он присоединяет территории, выигрывает войны. Какие войны, хоть одну пусть расскажет. Ну, три раза он сирийскую войну выигрывал, это я знаю. Но не вынимая, да? Не вынимая, представляет новое оружие. Как можно менять главнокомандующего в воюющей стране? Или просто обоссаться. Вот. Знаете, вот такой человек есть. И кто-то, я помню, был такой... О, Господи, я сказал, помню, забыл, майор. Как же фамилия? то В школе сержантского состава, когда я учился, он очень острый язык Это того, что как-то стреляют на мишенном поле, э, специальные пограничное упражнение, пограничный наряд стреляет, и э, у одного автомата, ну, просыпался магазин, внутрь пружина упала, майор Попов его звали, и, и он кричит, голбоебий микрофон, ты почему не стреляешь? Ну, второй рубеж. Долбоебик, почему ты на втором рубеже не стреляешь? На третьем он опять не стреляет, он же не Нет. может выйти, если вышел, все, двойка. И он идет вместе со всеми, но ну, все выполняют порождение. И он кричит: этот долбоебик справа ни на одном рубеже не стрелял, в санчасть его, в санчасть! Вот про вот этого Игоря Ашманова я могу точно то, то же самое сказать. Его, его прям в санчасть сразу оттуда надо вылазить в кащенку куда-нибудь. Ему во Франции хорошо Про меня что ли, вы знаете Мне гораздо хуже, чем Вот этой сволочи в России Я готов со сволочью поменяться Пусть они убегут во Францию там Тем более у них дети здесь да. да? Пусть они убегут Пусть во Флориду, У них там дома да. Здесь вокруг, вот кругом их вот, дома стоят бля. Пусть они свалит. У меня здесь нет ничего вообще, ни кола, ни двора может, я прибегу в Россию и буду жить в России? Да? А они пусть пиздуют во Францию, куда хотят, где им хорошо. Я думаю, народ будет против, чтобы они тут издавали. Надо у них забрать все наворованное сначала. Вот Киркоров, говорят, в Лужниках призвал голосовать за Путина. После чего улетел на свою виллу в Майами. Классно, блядь. Давайте Киркоров. Пусть живет в Майами, а я буду жить. И голосует. России, пускай да. за Трампа, да. Да, Зачем да, я да, за кого угодно. Да, ну, там, похер, да. да. Где живет, пусть там и голосует. Да, вот тут вот такой смельчак. Так, хочу, так, его забанит этого козла. Ничего. Нам специально. Опаску. Подвисается. Индейцам дали пледы. Очень хорошее сравнение. Да, представляешь, индейцам. Помните те пледы, которые были оспой заражены? Mm -hmm. Это вот то, то же самое. Только здесь оспа другая И уже. Хорошее наблюдение. Люди какие наблюдательные, забыл Да, yeah, И вот спрашивают, откуда у дочери Лаврова такие огромные деньги? Она гражданка США, и вот оказывается в, Mongo, в JP Morgan Chase, DAB, да, Bank of America и еще где-то Financial Service. Не могу прочитать очень мелко. Ну, я думаю, что легко проверить. У нее а, активов на общую сумму 5,5 миллиардов долларов. Нехило. Да, это реально нехило. 5,5 миллиардов долларов. такая ну, Талантища. Uh -huh. Талантища. Так, вот, такая молодая, уже дочь Лаврова. Талантища. Надо мудриться дочки стать. Вот мне нравится Гуга Карлович написал, что же у вас на ВАЗе автомобили такие говенные получаются. Да, машины отстойные, но нас не дизайн узнаете ли учили, а быстро и эффективно взрывать себя гранатой, спустив поближе как можно больше врагов. Да. Павел Искобаров написал, мне понравился относительно митинга. Я раньше думал, что справедливости нет. Посмотрел видео с путинского митинга, понял, что справедливость есть. Эти люди на 100% заслуживают то, что имеют. Грязь, нищету, смертность, беды. Рабский народ достоин рабской жизни. Все справедливо. Несправедливо. Не согласен. Почему мы, те, кто боремся против этого, Должны этого заслуживать а? Ну ладно, рабский народ Нет вопросов Ладно, какое-то количество там людей В процентном отношении не имеет значения рабы Но мы-то не рабы Почему мы-то должны это хавать Если хоть один есть не раб Он уже может в состоянии Так сказать, это не хавать говно Так что я с этим абсолютно не согласен Как вот, зачем такое обобщение Ашманов, это компьютерщик известный, у него своя фирма типа Касперского, Ни хера себе, Я думал, это какой-нибудь... Э -э, бля, вперед! А это оказывается еще и компьютерщик. Ну, мы сегодня про одного урода компьютерщика поговорим, а это оказывается другой урод. Нифига себе. Я даже не знал, представляете, как вот век живи, век учись. Из а, распространили видео, называется Побег из курятника. С митинга нельзя было выйти. Менты стояли держали, чтобы никто не выходил. Приказ всех пущать, никого не выпущать. Пока концерт там не отыграют. Представляешь, никого не, пуска, не выпускали. Уникальная совершенно ситуация. Ну, чтобы было видно, что народу много, а то вдруг сфотографируют как людей немного да и путин рассказывал о будущем там в 24 году там кер знает еще в каком я напоминаю что в германии в 2013 году практически повсеместно отменили плату за обучение за высшее образование то есть бесплатно Даже для иногородних. но некоторые еще земли стояли и какие-то деньги с кого-то брали вот на днях и они сдались, их тоже загнули. Теперь во всей Германии все высшее образование для всех людей бесплатно. Но понимаете, Германия, конечно, это не Россия, она не делает каких-то ракет с ä, ядерными, раз, не перебивай, я должен сформулировать, с ядерными силовыми установками, блядь. а еще с парусами, вот ракет с парусами пока еще Германия не делает. Делают да. какие-то мерседесы несчастные там. Даже, ну да. Даже Вазов не умеет делать, народ. И вот спрашивают люди, а зачем столько туалетов на арене было? Представляешь, путинская арена, он там что-то выступает, Надо, у нас видео хотел я показать, но не смог показать, потому что мне сказали, что тогда забанят канал, то есть там нашлись какие-то авторы этого видео, и все. Дерьма много, да, видимо, огромное количество туалетов вокруг, то есть такой прям заслон из туалетов. Так что вот хороший мне понравился э, Херовый Андроид написал: у настоящего чекиста должна быть, ну, я молодежь не знает это вот, э, выражение, которое приписывает там Дзержинского, да что ну, у настоящего чекиста должны быть чистые руки, холодное сердце, то есть горячее нет, сердце и холодная, холодная голова, голова. Да, я все спутал. А вот ну, люди написали, как должно быть действительно. У настоящего чекиста должна быть холодная голова. Холодные руки, холодные ноги, сбирка на большом пальце. Я с ними абсолютно согласен. Вот это должен быть. Вот хороший чекист должен выглядеть именно ну, так. Я бы даже сказал, достаточно комнатной температуры. Да, да, да, комнатной температуры. И наша задача как раз вот устроить им именно такой вариант. Да, и Путин, пишут, сказал, что иногда гуляет инкогнито. И вот даже фотки есть, вот, так, вот, вот фотки Путина, как он гуляет инкогнито. Вот. То есть как та собака, которая гуляет себе. Это доказательство того, что Путин гуляет инкогнито. Очень хорошо, конечно. И я могу сказать, что те люди, которые очень переживают, что Путин не делает своих предвыборных роликов, не переживают за него. Эти ролики делают другие. Вот это, конечно, уникальный. Да, принцы нищий. Принцы нищий точно. Эдуард, да, его Эдуард звали. Да, про этот. Гарун аль рашит я бы даже сказал. Гарун Аль-Рашид. Да. Вот. А было заседание коллегии ФСБ. И отметил он, что за последние шесть лет число преступлений террористической направленности снизилось более чем 12 раз. Ну они же их перекладывают из одной папки в другую. Я вообще охерел. вот любое преступление. Да. Хочешь террористическим, хочешь... Сегодня, я напоминаю, Пятое. Марта, 6 лет. Он сказал, что за 6 лет все снижение. там И там Путин использовал наступательную тактику в борьбе там, с терроризмом. А Также так, лайки репосты. терроризм. Год И в 2017 году предотвращено 68 преступлений террористической направленности. И вдруг мы вот все. Мы Путину верим на слово. Он, он, нет, слово держит. А давайте узнаем, кто же пиздобул. Генпрокуратура. 31 января, напоминаю, вы можете погуглить, 2018 года, то есть месяц и неделя назад, заявила. Считаю, чтобы меня... Так, так, так, так, так... По данным прокуратуры, число зарегистрированных преступлений экстремистской направленности, т -т -т, по сравнению с 2016 годом выросло и составило там т -т -т, в общем, с 1521 против 1450. Представляешь, что-то выросло. Это прокуратура сказала. Дальше, 25 января всего года, тоже, в общем -то, недавно, да, МВД расскали о росте числа террористических преступлений в Москве, при том, что преступление террористической направленности в целом по стране стало больше, на 43%. Жонглируют как хотят, да двадцать пятого апреля 2017 -го года, почти год назад, будем считать, выступал Чайко, да, тот самый Юрий, Чайка Яковлевич, да, Яковлевич, который заявил, что террористические преступления выросли на сорок пять процентов. Это насчет шести лет. Да, в 15 июля шестнадцатого года МВД отчитал о росте преступлений террористического характера за текущий год. Да. Потом спичек брал, не брал, и все, меньше стало. Да, да, да. в 2015 году то же самое и так далее, и так далее. Я думаю, не буду дальше даже продолжать. У меня я много накачал, в смысле нет на это время терять. Все шесть лет преступлений так называемой террористической направленности, росли. И Путин заявляет, что вдруг они упали. Хотя, хотя, сам же приказал ловить людей подбрасывать им всякую чушь там и говорить, что это террористы. Да? Корные скептии до сих пор томятся в тюрьме за то, что якобы хотели поджечь э, сено и палеты, э, оставшиеся после э, ярмарки да, в, на площади, на этой, как она, господи, э, на Манежной площади, да, в Москве. То есть, максимум если бы они это сделали, это было бы хулиганство, это максимум, но это никто не сделал, поэтому это терроризм, матереть не встать. И при этом все падает количество преступлений, то есть что надо Путину, то он и говорит. Сегодня растет, завтра падает, и все это происходит одновременно. он не знаешь на ум, что пришло вот как, такой же Путинский, как они говорят, предотвращают, как они эти террористические акты? Он тоже говорит, предотвратил изнасилование. А как да, уговорил. предотвратил? Уговорил, да, вот так предотвращает. То есть отказываются к от преступлению, вот и предотвратили. Да нет, на самом деле они как предотвращают преступление. Берут человека, бьют его как футбольный мяч, пока он не скажет, не выдумает, что он хотел совершить теракт. После этого они будут вот, раскрытые преступления демонстрируют, которые раскрыли только на основании того, что человек дал признательные показания. И не бомбы, ничего нет и, и ничего он не планирует. А все террористические акты, авторы их носят погоны. Поэтому да. предотвратить они могут только отказавшись от выполнения этого террористического акта. Так, Путин рассказал об активной работе шпионов в России. Это Не ну, Про себя, наверное. Да. Изменник Родины, шпионы. Конечно, китайский, китайский на сто процентов. И он э, говорит, вот ФСБшникам видите, тут ФСБшники шпионы в России работают. ФСБшник говорит, надо же, блядь, шпионы работают. Бывает же такое. Как сразу же вспоминаю это маски-шоу. Помнишь, там что-то говорит э -э, генерал какой-то, каким-то другим э, полковникам. Там, там, ну, у них форма такая смешная, клонская, поэтому непонятно у кого какое звание. Они что-то отвлекаются. Он, Я им интересное про шпионов рассказываю, они отвлекаются. Или, например, мне на ум пришло про наркотики. Как они говорят, наркоделеров поймали там с пятиграммами. Да-да. То есть они, они даже не представляют, что они это же ведь не наркодилеры, а они ну да. оптом представляют. Вот признал Путин необходимость развития детского телевидения. Ну, то есть сейчас еще будут только эти как ее, телепузики любители Путина. Такие. Представляешь, сейчас вот начнется? После, после вот этих так называемых его выборов, если Навил его в этот же день не посадить, то будет просто трэш. Просто, просто будет жизнь. Были летки да. а теперь будут ясенного да. возраста, телепутики, да? И вот Буч ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, у которого который был научным руководителем у Путина, когда Путин. Ä, закончивший юридический факультет, писал ä, в этом горном университете диссертацию. И доверенным он постоянно да, он, он у него культурный. был научным руководителем. Дочка сказала, что диссертация это плагиат чистейший. Что папа это делал таким образом. Брал из каких-то книжек интересные места на даче, э, на ксероксе. Э, делал ксерокопии, потом вырезал и склеивал. Ну, оставляй комментарий. И полностью такую диссертацию написал за Волу Путина. Мы не сомневались ни в грамму, потому что а, диссертация называется «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений в Санкт-Петербург и Ленинградской области». Такая... Если бы он про наркотики написал, я бы еще поверил, как телеслугу К... поставлять. Ну, Надо... И вот Путин заявил о необходимости использовать отечественные ПО в транспортных проектах. Жесть, конечно. Старовые решения позволяют заметно продвинуться и так далее. И, так далее. и вот его штаб разместил его фотки, ну, агитацию на сайте город Грехов. Я так понимаю, что это порно какой-то сайт. Или такой вот, Вот видите, вот даже есть ну, то есть, везде закидывают его тролли для того, чтобы можно было, так сказать, отчитаться. Вот, а по НТВ фабрику троллей назвали агентством интернет-исследований. Красиво. Да, и вот, да, Алексей Ширяев написал, по НТВ фабрику тролли назвали агентством интернет-исследований охренеть. Оказывается, чмо, которое пишет, сдохни, мразь, и за мат, извини, это совсем не чмо». А интернет исследователь, а может им ученые степени давать? Но Путин уже дали ученые ну, а степени. Ну Горбачеву Нобелевскую премию дали, чего удивляться? Ну ну Горбачев не тролль по крайней мере, да? Ну же Нобелевскую точно не заслужил за то, что продал Россию Советский Союз. Да, и вот попозже тогда мы с вами еще поговорим. Вот. значит, Налоговая служба Швейцарии Сказала о нескольких килограммах золота На счетах Грудинина Миллион долларов И, и какие-то 5 килограмм золота И вот меня спрашивают Как я к этому отношусь Похеру. главное Почему не надо голосовать за Грудинина Это нет, потому что нужно бойкот нужен Ни за кого не нужно голосовать Я никого не выделяю и Грудинин для меня был бы самым лучшим, если бы вышел сейчас на центральном телевидении, когда у него есть эфирное время, сказал бы, правит козел, хочет козел подтасовать выборы, я в этом принимать участие не буду, бойкотирую всем миром. Вот он был бы молодец, я бы поаплодировал на следующих выборах, я бы первый побежал голосовать за Грудинин. Но если он был бы способен на это, он бы ни при каких условиях не попал бы в кандидатах президента. Чужие там не ходят. Все, кто идут в кандидаты президента, согласованы путинской бандой. И они играют свою роль. Других там быть просто не может по определению. Поэтому ты зря рассчитываешь на него на такие... Не, ну я вкидываю, я же Теоретически, знаю, да. нам не дано предугадать, Но, как, как слово говоришь, наше у нас абсолютно... же есть мозг и логика. Да. Поэтому ими надо пользоваться. Вот, ну это работник Тагановского авиазавода заявила о его смерти от отравления талием. 30 декабря он умер. И вообще развивается очень какая-то страшная, непонятная история. 20 с лишним человек на Таганровском заводе, где там ремонтируют самолеты ТУ-95 и производят самолеты Бер-200. Ну, производят это громко сказано, потому что там в год по чайной ложке. Производят. Так вот, на этом заводе более 20 человек, я так понимаю, отравились талием в разной степени. Талия это тяжелый металл, отравление очень страшное. Еще в свое время, в конце, конце 80-х годов Советский Союз потрясла вообще новости. это было в Нижнем Новгороде. Насколько я помню, то там еще горький был. Там какая-то бабанька в школе отравила детей талием, а потом стали выяснять, и весь ее жизненный путь, и путь ее родителя был, был в трупах. То есть они всю жизнь травили людей Талием, еще где-то в Киеве, там, ну, там больше 20 трупов было обнаружено за ними, поскольку тогда система, так сказать, токсикологии она была рассчитана на 50 известных ядов и тяжелый металл талии туда не входил и поэтому никто не тестировал и можно было травить совершенно безнаказанно после этого были были приняты соответствующие решения и Италия безнаказанно перестал быть возможность травить но видишь вот 25 сотрудников 17 из которых госпитализированы, отравлены Талием на сегодняшний день. Да, эти заводские начальники рассказывают, что это криминал, это никак не связано с заводами. Вообще, что происходит, никто не может понять. А Вова не растерялся, когда запретили Талин травить. Он, видишь, придумал полоний Не растерялся, креативный. Нет, у них боевых ядов навалом. Я как-то рассказывал про яд полковника Джалалова с полковником с этим я не встречался, он к этому моменту умер, а вот с его женой и с этим ядом я встречался в этой жизни да, когда она пришла а я возглавлял Саратское скно бюро и попросил у меня заняться расследованием дела об отравлении ее мужа, который придумал яд уникальных свойств в Саратовском химическом училище, химзащиты военного училище, он был полковником, придумал яд, который представлял из себя соляную кислоту пищевого свойства, если ее употребляешь, с чем угодно, с едой, с водкой, там, с алкоголем, со всем с чем угодно. Она ферментируется, превращается в яд, это вот соляная кислота, Вызывает острый сердечный приступ, который приводит к смерти, а потом нейтрализуется в организме. Вообще найти, что, что бы то ни было, было невозможно. Я вначале в это дело не поверил, очень смеялся по этому делу. Ну, она ушла, я думаю, сумасшедшая пришла. А потом, когда стал... Причем она вначале мужа отравили этим ядом, то есть он а, а, выпивал ну, в алкоголь его подлили И она, собственно, принесла вот этот алкоголь с этим. А, а потом, после его смерти, через полгода, вот эту из этой бутылки налил сын, выпил и умер точно так же. И я позвонил своему другу, он был следователем по особо важным делам, прокуратуры, и говорил вот ко мне женщина пришла, рассказывает, что мы уже отравили. Он говорит, жаловался. что ли? Я говорю, да. И, я говорю, а ты что скажешь по этому поводу? он скажет, ты это сумасшедший. Он говорит, ну да, отравили. Я говорю, как, а, а ты-то что? Я говорю, дело возбуждало у меня в производстве было, а потом, говорит, военные, меня все забрали и засекретили. Слав, меня самого травили, я же рассказывал, вот ФСБшники приезжали тогда на турнир по волейболу, меня тоже каким-то ядом отравили, у меня сердечный приступ, меня чудом спасли тогда здесь от французской медицины. Поэтому чего удивляться? Да, если им нужен какой-то яд, они обойдутся без и это фантазируйте дальше пока фантазируйте сам ты фантазер, да. так что вот люди уникальные совершенно то есть если они в этом как бы, не задействованы то они считают что это не может быть да. есть, если они это не держат вот, в своих руках не могут пощупать я так, с этим ядом... У меня химик один был очень хороший. очень хороший, вот. и Он в НИЛЦе там работал и так далее. И я говорю, ну вот ты можешь экспертизу провести? Он говорит, да, могу. Провел, говорит, нет, серный, это соляная кислота, тут ничего страшного. Я, я говорю, ничего страшного. Он говорит, нет, я говорю, ну попробуй. Он говорит, в смысле. Я говорю, ну возьми, глотни, если это ничего страшного, соляная кислота. И ничего страшного не Ты же утверждаешь. Он говорит, да, утверждаю, что если выпить, ничего не будет. Я говорю, пей. Вот, я же знаю, при каких условиях это изъято и так далее. Я говорю, Чё, сумасшедший, что сумасшедший, что-то я не буду этого делать. Так что вот, Слав, вот они, видишь, не верят тут, а Путину они верят, ну, что да. он им там все пенсии поднимет, что прорыв сделает, что нанотехнологии, ну и так далее, и так далее. Этому они верят. Хочу, хотел бы озвучить мультфильм. Вот у меня надо мной сейчас, а, кстати, Почему-то надо мной нет этой записи. Куда она? И, и, и... О, так, так, так. Я что-то не вижу. Что после выборов заживем, вот это они верят без всяких дополнительных доказательств. Да, вот. И на помощь заключенным тогда тоже поставим. Что-то не поставили. Вот Это тут за счет сверху на помощь заключенным и к семьям. Они же мэл для программистов. Ну и те, кто хочет поучаствовать, быть монтажерами там или озвучкой заниматься, пожалуйста, с удовольствием. сценарий писать. В общем, все, что хотите. Любой каприз. За, за ваш талант. Любой каприз за ваш талант. Вот. И нам тут рассказывают, значит, вот про как замечательно Путин все придумал и, и лучше всех рассказал Киселев. Он вчера заявил, что американскую систему ПРО и новые ракеты Путина, значит, то есть сравнил он американскую систему ПРО и новые ракеты Путина с линией и которая не спасла Фран... тупых французских генералов от новых танков Гитлера. Было целью мы да. Нет, не, не, ну, понимаешь, здесь уже прямые параллели идут. Mm -hmm. Гитлер, Путин, mm -hmm. да, и насчет э, Киселева и тупых генералов одни, а, одного из тупых генералов, да, в кавычках, э, фамилия это была э, Дегольна. Mm -hmm. Поэтому я не, не думаю, что стоит Киселеву mm -hmm. говорить в присутствии кого-то да, из французов, по крайней мере, ну, я думаю, что он сказал, а во Францию его больше не пустят точно. В России в ближайшее время создадут танк на колесной платформе, ну, наверное, чтобы американцы, да, ему преодолевать. Я вот сразу написал, виталиющий, да, да, ну, это логично, то есть, какие колесные платформы, волк, ты чё? Ну если у тебя ракеты, надо, ракеты да. летают с этими с ядерными силовыми установками, так почему же то почему танк-то летающий с ядерной силовой <с установкой не может быть паровой такой? Вот и ВДВ рассказали о создании парашюта для десантников с полным вооружением, то есть все создали, все новое вообще ничего старого не осталось. Новые парашюты, новые танки, да, что хочешь. И вот. Специалисты говорят, что утечка о, под... о вот этих подводных аппаратах о... это специально дана. РФ специально дала утечку о разработке автономных подводных аппаратов. Какая утечка? Вова, какая утечка? Вова вышел на сцену и сталкиваться. У нас там подводные аппараты, которые будут эгегей. Это утечка. Утечка, ладно, там кто-то украл информацию. Невозможно было украсть эту информацию, Её потому нет, что она в понимаете? И в мультиках. Когда, когда есть информация, ее хоть шпион там перефотографировал, то она подвергается анализу. А здесь что можно подвергнуть анализу? Вред, кобылы. И вот э, зарплату сотрудников показали, которые ракеты делают, вот эти вот самые, которые там Утекают. невероятные. Да. Которые невероятные ракеты. Вот такая зарплата. Это не я придумал. Вот инженер. Наличие высшего технического образования по специальности ракетостроения. Опыт работы нужен. а Зарплата 10 тысяч. вот мелко, мелко я не вижу. Но будем читать там 11. Да? Инженер. Это инженер тоже какой-то, значит, наличие высшего э, профессионально-технического образования по специальности рак ракетостроения опыт работы. Здесь же 11 тысяч. Это И городках, инженер Электронник. Наверное, Гадят куда? Наличие высшего профтехобразования по специальности ракетостроения опыт работы тоже 11 тысяч. Представляешь? Ну что-то овес дешев ныне, да? Помнишь, Астаб Бендер говорил, овес нынче дорог, а здесь что-то совсем дешевый какой-то он стал. Я, я, честно говоря, удивился, когда увидел такие расценки. И нам хотят рассказать о том, что вот эти люди, которые эти получают планы, да? 10 тысяч, 11 тысяч, они делают ракеты, которые, значит, там летают бесконечно долго. Для алкоголиков в детских городках, наверное, которые стоят ракеты. Такие вот дела. Очень-очень забавно конечно. И ракетный комплекс Авангард запущен в серийное производство. Военно-дипломатический источник сообщил о запуске. Ну, представляешь, вот Путин наговорил такой хрене, что любому, даже децаницу, понятно, что чувак нес хрень. Что надо делать? Ну, над Врач, а? ну, надо... Понять, надо... Ну, они <свят> репутацию ж должны спасать как-то. Вот какой-то там дипломатический источник что-то заявил, что а, это изобретение отечественных ученых российских лидер охарактеризовал словом фантастика. Это плохо охарактеризовал. Я бы сказал фэнтези. Или лучше, Я бы... Бре... Они бред мали... Силы, фэнтези, мали... <свят> ты знаешь, это прям фэнтези. Я напоминаю, о чем он говорил. Он говорил в том числе о ракете, в которой установлена малогабаритная ядерная установка. И вот мы как бы полазили, посмотрели, не сочли за труд, потому что я помнил, что такие вещи делаются, делались в Советском Союзе. Начало было в 50-е годы, когда на тут 95 Хотели поставить малогабаритную ядерную установку, которая будет крутить электродвигатели, ну, то есть создавать электроэнергию. Для чего нужна малогабаритная ядерная установка? Чтобы Электродвигатель крутить, да, другого варианта нет. То Потому есть, что вот... управляемый термоядерный синтез, когда будет изобретен, будет на, во всем мире решена проблема вообще с администрацией. Но она а все это... равно здесь не будет. Ракету нельзя запустить ни на ни управляемом синтезе, ни на чем. Она же не полетит, ракета. У ракеты есть реактивная тяга. То есть должна быть реактивная струя. Она ядерной установкой не может создаваться. Есть ядерные двигатели только космические, которые гипотетически были просчитаны советским этим, когда микроядерные взрывы происходят, которые толкают. Именно. А если управляемый синтез, то это то же самое, что электричество, когда будет изобретен управляемый синтез, об этом и говорили. Да, это электричество. И тогда можно хоть турбореактивную установку, что угодно, оно но ракета, плавно регулировано. Ракету все равно же нельзя будет сделать. Ну, как Турбореактивную можно, если воздух... Может. Но это не ракета. Турбореактивная да, да, беспилотная. Да, да, да. Ракета то, что летит на реактивной тяге. Реактивная, прямоточная. Да, тяге. вещество должно выбраться. Вот да, тяги. и вот э, мы помним, что был советский спутник э, Космос-954, где была ядерная энергетическая установка на борту. Было это, если не вот сейчас... В 78-м году он упал в Канаде. Да, вот в 78 году. И, значит, вот там она весила 900 килограмм, кажется. это установка, это именно то, о чем говорит Путин. То есть, вот это ни у кого не было. И вот опять. 900 килограмм точно. Вот, в 77 году он был сделан, этот двигатель. То есть, нам рассказывают про события, которые произошли. Значит, 41 год назад. Ну, Арматы родом тоже оттуда же, из тех же конструкторских бюро, которые из фанеры только склепали. Да. А вот американский аналитик заявил в НТВ о провале, значит, США в гонке вооружений. И вот этот аналитик оказался певцом и продавцом мыла. Рожа у него примерская, у этого аналитика. Такой, ну, из фильмов такой, да, вот такой это прямо из комедийных фильмов вот такая рожа оказался певец и продавец мыла, ну и использует его в качестве политолога и консультанта на НТВ как Эдик определенную категорию граждан называл человек без мыла, да, а это, это, это человек с мылом, или из мыла человек с мылом да, и я вспоминаю сразу же Тайлера Дердана э, из бойцовского клуба, э, который был продавцом мыла. Странное такое совпадение. Э, да, Тайлер продавец мыла и ну тот, кто, ой, Господи, тот, кто читал бойцовский клуб или смотрел фильм, понимает, о чем я говорю. То есть это персонаж, э, ну как бы так сказать. Который, который существовал только в институт. мозгу психически больного человека. То есть, это такой воображаемый друг. Вот этот мать, воображаемый друг НТВ и всех Аналитик. остальных. Аналитик. Человека <смех> смыло. <смех> <смех> <смех> да. И вот мне понравилась Ирина Евграфова написала. Раз атомная война планируется, можно я не буду за капремонт платить. <смех> Да, ну, в общем-то, это нормальное представление о мире. Я вообще предлагаю никому не платить, даже независимо от того, что там планируется. А вот Володин пригласил на выборы президента десятки иностранных наблюдателей. Я так понимаю, что там из Буркина, cheese, да, из Буркина Фасо, там, из Вануату и так далее, наблюдатели. Nab наборы приготовили. Да, наборы. <triste> <ricochet> продуктовые. Продуктовые наборы. А и представляешь, вот я говорю, Володин рассказывает о выборах, при этом я да, говорю, что за самого Володина, 62,2% было на 100 участках, более 100 участков в Саратове. 62,2% одна и та же цифра. Стабильность, да, стабильность. Стабильность. И он говорит про какие-то честные выборы и про каких-то иностранных наблюдателей. Вот сумма взятых, пишет, в России за год выросла почти в три раза и достигла 7 миллиардов рублей. Ну, то есть, это вот по данным антикоррупционного этого национального комитета, стольких взяли, у кого, значит, кто взял взятку 7 миллиардов. А сколько не взяли? А оборот коррупционный, по сведениям того же комитета антикоррупционного, 300 миллиардов в России. Я на прошлой передаче рассказывала. Классно. Классно, а что, видишь, миллиардов, же, как, причем, же что... как с наркотиками, то, та же самая, то же самое количество, это на собаки кусайте мой хвост, да, понимаешь? Да. то есть это откидывают на то, чтобы показать, что есть какая-то работа. Так же, как и на выборах, да. откидывают эти вбросы несчастные, У -у -у. чтобы показать, вот ведь всего фальсифицируется, то, что в ящик бросили, а то, что э, итоговые протоколы переписывают, об этом они молчат. И вот уже какие-то странные вещи стали заявлять. Представляете, там Лебедев рассказывал, я имею в виду, судью-то главного по поводу э, э, реформы суда. И Путин про реформу суда говорил. И вдруг раз включили заднюю. Говорят, в Верховном суде говорят, что нет никакой э, концепции реформы судебной системы. Все же так реформы есть, уже. а концепции нет. Представляете, потрясающая ситуация. Уникальные люди просто. И вот в Госдуме выступили за возвращение медработников школы. Вот сейчас мы, я говорю, каждый день будем слышать, выступили за то, за все. А люди воспринимают, как будто это уже дали. Ну да, ну завтра дадут, они там выступили. Какой-то шмонька за что-то выступил. На том свете угольками. Да. Там да. все там сидят и расписывают. Ты вот что предлагаешь, ты вот что предлагаешь, а получают вот что. Нет звука пишут. Ну, это один написал, я так понимаю, у него только нет звука. Как в том анекдоте про бабушку. Сынок, я, говорит, телевизор смотрел, в ушки гвоздиком ковырял, и звук пропал. И очень много сейчас вокруг высказываний Путина хоху по поводу того, что за сто лет там некоторые страны дошли только до того, до чего Путин там за 18 или за сколько за двадцать. Вот я могу сказать, что за сто лет никакие страны не дойдут до того, до чего Путин довел нас нет, за Они в другую сторону лет. идут, потому что никак не может это случиться. В разные, в разных направлениях движется. Вот такие дела. И Роснаноиспанская Виндер займутся производством башен для ветровых установок. Мне написали Мальцев, ты зачем им подсказываешь? Представляете, мы на прошлой неделе говорим, там Вова что-то про Калининград нес, и мы говорим про то, что ТЭЦ будут в Калининграде делать. Я говорю, что вообще смешно, поставьте башню крутите ветряки и все и будет халявная электроэнергия и, ну, назвали их там дебилами и другими плохими словами и теперь вдруг во всех СМИ что Роснана <coughs> испанская компания Виндер собираются подписать соглашение о запуске и так далее то есть собираются ну, надо было эту информацию. Может быть, кто-то действительно анализирует эфиры и скажет, блин, надо, надо сказать, что все, ну, ну до да, конца. <coughs> до конца не умеют анализировать. А знаешь, почему? А почему это фейк, вы знаете? Потому что, читаю да, дальше, соглашение о запуске производства башен для ветровых установок в Ростовской области. Можете себе представить, в Ростовской области ветровые установки. Как, если верить, Своим собственным наблюдением. Наблюдением Гансу Лериха Рубля, который не мог полноценно бомбить Сталинград. Да, то Ростовская область это самое туманное место на земле. Вот Белая Калитва это место, в котором всегда туман. То есть ветра там нет никогда, это всегда туман. И кто нас оттуда слышит, подтвердите это. Поставить там ветряк. Это выбросить просто деньги на ветер, и даже, вернее, выбросить деньги без ветра. но это просто нужно безумцем быть. В Калининграде, да, там постоянные ветряк, там вот так растут сосна, поставил, все будет нормально. Масса других мест, Заволские степи, да чего угодно, где постоянно дующие ветра, и вдруг раз, бам, Ростов. Почему Ростов? Я не понимаю. Потому что так захотелось тем, кто придумывал эту новость, 25 вот колонны, наверное, опять колонны. Ну да, да, да, да, конечно, на, да, прикалываются. Дураком. Вячеслав, как вы относитесь к Невзуру? С большим уважением, и самое главное, что он очень остроумен. Я здесь ну, помимо, помимо уважения, приятный. да, еще и какие-то положительные эмоции. Да. Иногда есть масса людей умных, и а, которые к которым относятся хорошо, да, но они не вызывают такие положительные эмоции, потому что Невзоров заставляет по-хорошему часто, а иногда и по-плохому, смеяться. И иногда над собой. В России приступили к добыче сланцевой нефти. Вот тоже, видишь, ну вот такая, блин. А что же, хуже американцев, да. что ли? Надо, надо же использовать. В Югре начали сланцевую нефть. Ведряки уже закрутились, сланцевую нефть уже добывают, нефть ракеты, <laughs> да, <laughs> ракеты летят, сланцевая, да, сланцевая нефть, она да, гораздо она должна, дороже, да. здесь полно, сейчас некуда девать обычной нефтью, но само сочетание сланцевой нефти должно прозвучать. Мальцев, что там с революцией? захлебнулся или все еще продолжается? Вы что, сами не видите. Если бы она захлебнулась, то менты бы каждую секунду не задерживали, не арестовывали. Не происходили все те события, которые сейчас происходят. И Путин бы не находился в такой ситуации, что приходится на такой бред нести да. на весь мир. Да. И вот интересную фотку выложили. Очень мне понравился совет директоров Роснефти. Белоусов, Югин, Новоксечен Это Российская Федерация. Глазенберг, Дадли, Кентера. Фрис, это США. Алсуваиди Суваиди, Катар, Варник, ПРГ. И Шредер, председатель Совета директоров Роснефти. Ну это вообще, конечно... Я в прошлой передаче сказал, что... Путин у России спиздил все, не осталось ничего. Все предприятия уже принадлежат зарубежным юрисдикциям. Да, ну сейчас вот многие отказываются от сотрудничества с Роснефтью, И я бы сказал, любое совместное предприятие, которое сейчас могло бы быть создано с Роснефтью, называлось бы, знаешь, как вот я придумал хорошее название обязательно, пусть тот, кто создаст. Предприятие с Роснефтью назовет его Гимор Ойл. Гимор Очень вот так правильно. То есть Гиморой. Очень хорошее название. Я дарю тому, кто создаст совместное предприятие с Роснефтью. Это название. Вот. И вот я показал эти совет директоров и. Духотворенные написал, лица, да? Ши, написал Еребцов. Национальное достояние, не говорите, интересно, какой нации. Да, да. Непонятно. Под, под началом Шрёдера. <coughs> вот в Госдуме прокомментировали призыв Волкера расформировать ДНР и ЛНР. Очень они негодуют по поводу того, что э, спецпредставитель Госдепартамента США потребовал расформировать ДНР ЛНР и так далее и вот я не знаю насчет негодования, что это отказ от минских договоренностей и так далее, то есть это признание того, что ТНР и ЛНР это искусственно созданы в сатрапии волы Путина, абсолютно четко, это сатрапия Волы Путина и поэтому конечно она в таком качестве не может существовать как сатрапия вот. И на вручении Оскара фильму о допинг-скандале в России пошутили про Путина Что э, было сказано, что по крайней мере можно сказать с уверенностью, что на эти выборы ну, yeah. По поводу Оскара Путин э, влиял да <laughs> и в эти выборы не вмешивался Путин заявил, что Россия не выдаст США обвиняемых в вмешательстве в выборы я удивляюсь. Как вот вы... Самому надо ему ехать туда, нет, тогда, нет, в голове этой... я, я на вас удивляюсь. Во-первых, было бы странно, если бы Россия выдала. Да? Во-вторых, да, во есть Конституция Российской Федерации, где черным по белому написано, что Россия своих граждан не выдает. И, и то, что он выдал Армении того убийцу и злодея, это являлось прямым нарушением действующей Конституции. Я не симпатизирую тому злодею, ублюдку, конченному. Да? Но это являлось нарушением Конституции. А гарантом Конституции является Вова Путин. И зачем Вова Путин говорит о том, что он не выдаст? Когда это по Конституции он не, не должен выдать? Для того, чтобы показать, какой он крутой, он еще и не выдаст. блядь. Он еще и Конституцию собирается соблюдать. Уникальная совершенно вещь, но с другой стороны, конечно, те люди, которые совершили это преступление, я здесь говорю для э, спецпредставителей Госдепартамента, как только ВОВА не будет, и мы возьмем власть, этих людей мы вам выдадим всех. Вот специально, специально примем решение такое, изменение, да, да, да, изменение конституцию внесем и выдадим вам этих людей всех до единого и разбирайтесь с ними сами как хотите так и Песков заявил, что антироссийские санкции США незаконные наносят вред всему миру, я тут сразу же вспоминаю Швейка, помнишь когда баронесса к Швейку пришла в больницу где он... все считали, что там одни симулянты которые от армии косят и принесла еду там, они все нахватались этой еды а потом устали делать клистеры, чтобы все вымыть и подошел к нему какой-то санитар или кто там медицинский работник и спросил а откуда он знает Швейк, это баронесса тот сказал я ее незаконно рожденный сын на что тот сказал Хорошо, сделайте ему добавочный, <смех> добавочный клистер. Вот приблизительно это ответ Пескова, антироссийские санкции незаконные, и так далее. И Трамп продлил на год санкции в отношении России. <смех> Дополнительный клистер. Доба добавочный клистер сделал. <смех> и э, Госдеп не потратил выданные на борьбу э, с информационным влиянием Российской Федерации, что само по себе. Очень странно, 120 миллионов за прошлый год остались неосвоенными, потому что значит, это борьба на, с, с, с информационным влиянием России. То есть эти деньги, которые могли бы прекрасно поработать, например, в Прибалтике или на Украине для создания каких-то ресурсов, транслирующих даже там на средних волнах плеваты, 120 миллионов вполне хватило по всем границам установить ну, они остались не А я не устаю повторять, что все в политике не так как выглядит, на самом деле не так как выглядит, и вот это еще одно подтверждение, что мы не знаем истинных намерений, истинных договоренностей Путина с представителями Госдепа и чего они добиваются. Поскольку до сих пор, как я тоже не устаю повторять, изменник родины был Горбачев, потом Ельцин, потом Путин. И все это происходило под контролем всех американцев Трамп мы назвали безответственными заявления Путина о новом оружии. Но особо сильно они много не говорят про это, потому что они не хотят тоже выглядеть идиотами. Представляете, чувак показывал, чувак показывал мультики, если они сейчас начнут очень сильно об этом говорить, им скажут, ребята, вы что, остановитесь. И вот это еще один фактор, который я тоже считаю, ну не может Путин так нагло врать, потому что всем техническим специалистам на Западе понятно, очевидно это вронило именно туда это обращено. Похоже, что это опять по согласованию, как ты говоришь, для того же укрепления НАТО, сейчас им не нужно мировой терроризм, не нужен не нужна Аль-Каида, не нужен Бен Ладен, когда есть такой Путин. Вполне возможно, что ему после того, как заставляли взрыв, взрывать дома, сейчас вполне возможно использовать его как для подтирания промокашку. США запр... запрет на винтовку 15-ю, вот 15 продержался 15 минут. Во Флориде приняли бесповоротное решение запретить на два года продажу. Через 15 минут разрешить. Быстро. Ну, а как, как, как, как ты думаешь? Я думаю, что на сегодняшний день такой силы, которая запретила оружие в США, пока еще, слава богу, нет. Потому что как только появится такая сила, это будет фашизм. Попомните мое слово. Во Вьетнаме впервые за 40 лет значит, остановился американский авианосец, прибыл. Карл Уинсон, порт. И... Ну, это, в общем-то, веха такая. Видишь, Путин сколько не прощает долгов, а Вьетнам более люп все-таки американский президент, чем Путин. Израиль США начинают масштабное учение ПРО. Очень интересно, будем наблюдать. Вот это реально интересно. В Анкаре временно закроет посольство США из-за угрозы безопасности. То есть там продолжается шабов, конечно, такой, который устраивает господин Эрдоган. Антиамериканский, я думаю, что многие в Турции сейчас просто охреневают. То есть до какой степени так сказать, дна он может довести. Потому что ну, он уже довел до определенных проблем. Но это же не пока не Путин, да, но может занять его место. Вот если чуть вернуться назад, вот ты сказал про Вьетнам, что несмотря на то, что Путин прощает долги, американский президент более люб. Ну, во-первых, мы же понимаем, что Путина в бескорыстии подозревать глупо. Поэтому, видимо, он прощает на таких условиях, что сдирает шкуру, там на обшорные счета себе, видимо, такую долю из прощенного забирает что о любви речь быть, конечно же, не может. Ну да, то есть это сделка, поэтому ну, особо да. никто не любит. И Баш Расад обвинил коалицию США в поддержке боевиков. Вот я так понимаю, а США считают его террористом и боевиком. Они же не считают его легитимным президентом. Тут все вопрос о понятиях, да. И Курды при отражении атак на город Раджа убили 79 турецких солдат. Ну, я думаю, что сейчас уже даже и больше. А, 59, извиняюсь. Ну, это здравствует проект называется. 59, ну, сейчас я думаю, что больше. Началось уже. в колхозе утро, называется. Сейчас там начнется. Нальцев россиян уже не спасти. Ну, как не спасти? Прекратите. Россия большая страна, большим народом. Саакашвили назвал срок возвращения власть, во власть в Грузии, то есть он заявил о том, что мы должны выиграть президентские выборы и на этом фоне обрушить правление и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И я понимаю так, что Саакашвили будет участвовать ну, как организатор в двух странах. В Грузии и в Украине. Очень да. интересно. <смех> да, вот я хотел сказать еще бы. Вот, в, в, в России помощь оказывала бы вообще прекрасно. Очень уважаю Саакашвили. Полсотни человек задержаны после беспорядков в Киеве. Да, я посмотрел все видео. Полиция вела себя достаточно жестко. И многие в интернете сопоставляют, говорят, что был вот Беркут, а теперь это вот такие с изменившимся названием, тот же самый Беркут только вид сбоку, да? Корфу. Мальцев хватит уже противно. Ну, выключи, если противно, о чем речь-то. Ну, вот никто, лет не, противно, не, да. Не, не, не волят. Да, я же вас не приглашаю на Путинка, в Лужниках не стоят полицейские, которые вас не выпускают. Такие вот дела мальцев там с любовником. Говорю, вот в этом отношении я вам скажу, что вы абсолютно не правы. Я настолько предсказуемый сексуальной ориентации человек. Да, у меня все, все, все очень скучно. Но для этого козла исключение да, сделаем. У меня все очень скучно в этом отношении. Люблю я женщин. Да, и как бы так как женатый человек, то вообще это у меня в определенные рамки собирается. Да? В Швейцарии граждане проголосовали за то, чтобы и дальше платить налоги. Представляете, то есть вот, вот это называется стабильностью. Вот когда меня спросили, на какую страну я хотел, чтобы была похожа Россия, я сказал, на Швейцарию. помните, совсем недавно. Именно это я имел в виду. Когда предлагают базовый безусловный доход 2200 до да, швейцарских франков, я уж не помню, погуглится, но очень дофига денег, 2000 баксов предлагают. Каждый месяц просто так, каждому гражданину Швейцарии. Они собираются на референдум, голосуют против. Потом говорят, все хорошо, да? потом говорят, слушайте, дайте налоги хотя бы отменим, что мы с вас налоги дерем, там куда Говорят, ну давайте референдум проведем. На референдуме собираться опять, говорит, нет, давайте мы будем платить налоги. Граждане, я далек от мысли, что это Володинские выборы, и там 62,2 и, и так далее, это реальные выборы, прямые, понимаете, там никак не спрячешь ничего, хотят платить. Ну, стабильность, хотят и пусть платят. Кто, кто мешает? да. Но с другой стороны, там люди сами принимают нет, такое решение. А здесь за нас принимают Путина, и Ротенберги и так далее. Сколько, чего, куда платить? Мальчик, как-то относятся к гомосексуалисту. Абсолютно нормально отношусь к, гомосексу... к гомосексуалисту. Они мне совершенно не парят, когда это... Не затрагивает и, и, да, наши и, интересы и не занимается политикой да, от имени да, своих да, организаций. Да, поскольку сейчас вот огромное гомосексуальное лобби Путина да, да. в Кремле и, и как-то а. они... Причем они чморят, они готовы зачморить своих же, да? Только для того, что вот это чтобы вот власть удержать да, в своей руках. Да. Вырвалось, как я говорил, у меня был Вадим Валентинович Козлов, профессор, доктор медицинских наук, но преподаватель судебной психиатрии, судебной медицины. Он говорил тогда о, о, о гомосексуалистах, что такая категория, ну, по крайней мере в советский период, и сейчас это очень тоже часто видно, сосредотачивается на самом верху и в самом низу. То есть они являются так сказать, полюсами. И сейчас это очень хорошо, кстати, видно. И вот те, которые в самом низу, они меня не беспокоят. Которые в самом середине тоже не беспокоят. А вот наверху, братство очень сильное. Почему? Потому что они, они за что? Они за свободу то Нет. Не они за свои запутина, интересы. За свои интересы. А поэтому это ужасно. По какому бы принципу они там не организовывались? По национальному, по сексуальному, по гендерному. И то, что они работают в интересах ущерб, там, всего общества, ущерб России, это страшно. Все. Италия отказала сенатору Жабарову во въезде со санкцией. Ну хорошо, хоть кому-то отказали во въезде. Хотя, хотя с другой стороны, лучше когда говорят заезжай, а потом арестовывают, так приятнее гораздо. Ну они арестовывают, потом опять договариваются. Ведь о чем договариваются мы не знаем. Беда в том, что там тоже интересы не народа, а у государства, у каждого свои интересы. Как ты говоришь, государство злая собака, и она всегда преследует только свои интересы, даже не интересы своего народа. Франсуа Нисон, министр культуры Франции, сообщила, что Франция в ближайшее время примет закон против фейковых новостей, а побудила министра, и не только министра, но и естественно парламентариев, в общем-то деятельность российских СМИ на территории Франции то есть масса известных французов подписала письма в которых они требуют изменить что-то но я могу сказать, что конечно изменит всю объективную реальность то есть искусственный интеллект создаст алгоритм, который будет мгновенно отсеивать фейки и это правильно да? то есть Ничто ну, не блокчейн может. он же внедрится во все сферы и блокчейн это распределенная информация когда достоверной будет считаться та информация которая будет подтверждена многочисленными источниками а а остальная будет просто те. Да, а поэтому конечно я предлагаю для тех кто хочет заработать денег сами нам некогда этим заниматься я предлагаю стартап очень хороший стартап сейчас вот создать проверочный сайт и также использовать блокчейн как переводчик, ну вот в гугле, гугл или там яндекс переводчик, такой же сайт проверочный, то есть ты берешь новость, туда загоняешь, тебе вероятность того, что это правда, вероятность того, что это фейк и так далее выдает, и ты уже сам можешь разбираться, да? то есть мы то видим фейки сразу, поскольку мы профессионально этим занимаемся, а люди здорово попадают, поэтому вот и мы на, на первом этапе, когда я вел в тринадцатом году новости, я иногда вылетал да, да и попадал, а ну потом пришел опыт и я понял, как эта система работает. Поэтому стартап это проверочный сайт, он ну, даже не сайт, это должен быть Программа. хостинг, да такой в котором бы нужно было все, что угодно. И не только проверить, то есть дополнительные опции должны были быть. Вот. Интересная вещь, новость из Пакистана. Женщина из касты неприкасаемых избрана в Сенат Пакистан. Уникально, да. То есть неприкасаемые уже дважды восстановляли Индию, да, ну, главы государства дважды, сейчас вот, в 17-м году президентом тоже стал неприкасаемый. То есть для Индии это же уже не новость. А Пакистане... информационный мир побеждает. да а будет... рассказывал. Да, да, не про Эмираты, а про Саудовскую Оралью. Про Саудовскую Аравию. И И Аравию хруче, России, конечно. Да, да. И сейчас вот в Пакистане. Да, информационный мир придет по полной. И я надеюсь, что мы увидим плоды всего этого. Нужна акция «Путин сдохнет». Да, с удовольствием готов поддержать Вячеслав Фитроси, сплошной фейк. Да, мы видим эти фейки, их разоблачаем как раз. Химики опробовали предложенные компьютером реакции. Почти все получились очень эффективные. Но в некоторых путь немножко оказался дольше, в других короче, но дороже. Но, в общем-то, те реакции, которые предложил компьютер, значит в сша в польше в южной корее ученые проводили исследования. все эти реакции оказались действительными нужными и в общем-то приносящими экономический эффект Но это еще один шаг по пути создания искусственного интеллекта да Мальцев хотел бы попасть на Путин. Ну, боюсь, что вымерло бы меня. Я mm -hmm. когда, когда, да, когда был mm -hmm. в Думе, никогда на такие мероприятия не ходил. Путин грозит умер ракетными ядерными головками, а рассказывающий народу правду о преступной власти все равно экстремист. Ну, хорошо. Мальцев голосовать за кого будешь? За бойкот. Я уже проголосовал за бойкот. Мальцев исламист, судя по бороде. А для того, чтобы понять, что у человека в голове, нужно посмотреть, какая у него борода. <свят> <свят> Уникальная совершенно вещь. Страшно далеки от народов и господа народовластцы, вскормленные пальмой даже своих детей не могут отстоять, а вот тут про какие-то скоро будут отнимать долбоебики вы. И я бы с вами мог поспорить, да, но мы как бы постоянно говорим о таких вещах, которые вы сейчас, выключи, пожалуйста, камеру. да? <с saw>. <Tunisme> а за что меня сейчас, Мальцев, за что ты меня забанил? Я вроде не забанил, я забанил кого-то, кто прям что-то агрессивное такое сказал. Так вот, о чем я говорил, господи. Что-то забыл. Я уже не удивлюсь, если завтра узнаю, что и Мальцев тоже фейк. Влад, позиция. Влад, Знаешь, вот я, если я узнаю, что Мальцев фейк, я удивлюсь. Ну ты же рассказывал, когда ты своего двойника увидел. Ну да, да, да, был такой дел, когда я увидел своего двойника А, ну тут говорю про народ Вы знаете, я мог много сказать негативного о нашем народе Но я не буду, потому что Нет, нет, но наш народ демонстрирует себя очень жестко и очень интересно с точки зрения, так сказать, исторической. Поэтому есть в нашем народе совершенно уникальные люди. Абсолютно уникальные, даже ныне живущие есть уникальные люди. Поэтому такой народ не может сгинуть из-за каких-то Путина. Путин и Путин приходит, и уходит. Да? И тем более Путин на самом деле редкость большая. У нас каких только не было, царей и алкоголики были сумасшедшие. И кровавые были. У нас никогда не было царя в боре и жулика. Алчного до беспредела. Поэтому. Тоже уникальная ситуация. Может быть наш народ проверяется и на это. А вот если мы вам вот такого дадим. А вот если такого. Так. Давайте, наверное... Сейчас ответим на вопросы в донатах. Ленар, Вячеслав, раз нельзя по конституции выдавать граждане раб, предлагаю выда выдать трупы, публичные повести выдать. Очень хорошее предложение, как, как Лена, помнишь, вот Без безвластие. Да, да, у него очень дельный, можешь, говорит, А как землю, землю говорит, сейчас брать или там что-то подождите? Брать, брать. А что, говорит, с помещиками делать? А то, говорит, ну тут что-то взяли, их всех повесили. ну что ж, очень дельное письмо. да, ага. Кот верный, Мариночка. Слава Станислав, привет. На дело выборы, война, бойкот, мир. Очень хорошо. Геннадий Горин. Добрый день, Станислав. Не двигайте табуретками. Прошу я вас. Это я, Геннадий Горин. Путинский боярин как решили в итоге реагировать на выборы. Допустим, сгонят силы 50% на переназначение. И это значит весь мир поверит в легитимность Путина? Нет, конечно. Но представьте, сгонят 50%. Даже если там, блин, из этих 50% 90 проголосует за Путина, это все равно менее 40%. А ему надо более 50% процентов от вообще, э, так скажем, количество избирателей установленного, они себя загнали в угол, вы даже не представляете какой. Они нарисовали, что у них 110 тысяч избирателей. У них нет такого количества. Такого количества людей просто нет в России. Конечно. Они должны 55 миллионов в целых цифрах дать. Где они их возьмут? Я говорю уже, что максимальное число, какое они могут накропать, это вообще это просто пределы Т-40. Это, это максимум. Ну, там 42, я не знаю, уж что со всеми, со всеми, со всеми, со всеми. Что они там нарисуют, по 10 со раз сходят. Перодами, да? Да. Павел, пожалуйста, поменьше скабрёзных шуток и мата. Ну, бывает, вырывается. мы не дать, не знаю, ей нравится. Да? Андрей Дмитровград, да? Вячеслав, прокомментируйте то, что Путин все больше и больше начинает... Походить на карандаша из беспреданницы Островского, не дай бог, да, не доставайся ты никому. карандашу. А, ну, карандашу, да, конечно, я... Ну, вот, на да, карандаша он на карандаша, да, он похож. Видишь, это здравствуй, Фрейд, у меня, да. Так что точно, не доставайся ты никому. Какой-то... Очень похоже. чем земным шариком так может поступить, не доставайте ты никому. Да, переклеивать наклейки на, на Мадеру, да, помнишь, так же и mm. здесь взял эти э, говорит: Вот видите, у нас там новая силовая установка, которая 41 год, да, новая 41 Это вот как раз переклеивание наклеек на Мурсалыгу с приличного вина, ну и так далее. Так что да. Похож. Похож. Привет из Литвы. Лабос Вакарас. Славка, дай пулеметик. <laughs> не, ребята, пулемета я вам не дам. Могу процитировать Велищагину. Действительно, пулемет я вам не дам, потому что наш пулемет это наша массовость, это наша энергия, а наша информационный силы, да, наш информационный мир. Вот главный пулемет. Тем пулеметом мы его не одолеем, Вова. Никак не одолеем. Идти голосовать или нет? Ну нет, конечно. Вот конечно же, бойку. Таких людей. Что, на что ли? Народ у нас хороший, люди говно есть, да? Да, да, да. Мальцев, ты русский? Нет. Так, э, это вопрос или как? Если вопрос, то я русский. Так сказать, этнический русский. Это имеет какое-то вообще значение? Мне кажется, в современном мире, вот сейчас мы народ России боремся с Путиным. Вообще никакого значения не имеет, кто какой национальности имеет значение... На какой стороне? Нет, да. таких окопов? Да, вот я сегодня разговаривал с чеченцем, с одним, а он прямо в противоположных окопах Кадыров. Это прямо противоположный окоп. Вот Кадыров в окопах Путина, а этот чеченец у наших окопах получается. Или мы в его окопах, потому что его окопы гораздо более ну, раннего периода. Да? То есть мы спокойно, вот сейчас весь народ России делится... На... по этим окопам. И кто не с нами, тот против нас. Если кто-то думает, что можно будет отсидеться, нельзя отсидеться, ребят, что никак нельзя. Поэтому какая разница, кто тут по национальности, кто там русский, кто украинец, кто еврей, кто чеченец, там дагестанец, не имеет никакого значения. Главное, спроси не то, какой ты национальность а как ты относишься к Путину. И если он херово относится, значит он с тобой одной и той же национальности, одной, одной и той как же меры. Да, мы с тобой одной крови. Все, это закон джунглей. И закон этого мира, который еще хуже джунглей. Поэтому все это забудьте. Это надо очень сильно забыть. И вот вспоминаю этот фильм. Которые недавно мы смотрели, «Легенда 17». Мне, кстати, фильм понравился, очень хороший, хороший фильм. И вот там Тарасов в Японии кричит, что заставляет гоняться по кругу, и кричит, что буду называть команду, из которой вы, и вы останавливаетесь, там кричит там ЦСКА, они останавливаются, все остальные через них падают. Там, крылья Советов, те останавливаются, падают. И так далее. А потом вроде бы доходит после многих падений до людей начинает доходить. И там Харламов говорит, что не, да, не останавливается, сборная, потому что мы все думаю. одна сборная. Вот так и здесь мы тоже никто не останавливается. Мы все одна сборная. Сборная против Путина, понимаете? Да. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо, что вы нам пишете. И, в общем-то, мы, я думаю, в ближайшее время, завтра, послезавтра, буквально, да, у нас будут некоторые перемены в вещании. Но мы все скажем. И по поводу всех этих криптовалют тоже объявление сделаем, сайт мы полностью нарисовали, восстановили все, что нам порушено, нам порушили, все мы исправили, все восстановлено, ни граммы ни одной, я не знаю, ни одного бита, не то что байта, ни одного бита информации не исчезло, все у нас есть. И поэтому, значит, мы готовы нет, я все равно не услышу, что-то мне Ссылка там... Ссылка в описании там есть. Ссылка в описании есть, так что можно сейчас уже проверить, у кого сколько репкойнов и так далее. И мы продолжаем по полной программе. То есть сегодня была атака на все наши ресурсы, была... Хакерская атака мощнейшая, то есть и телеграммы пытались свалить, и пытались свалить сигналы наших сторонников в России, по многим прошлись, какие-то черти из Германии, но мы отследили, кстати, их номера, как это, ну я думаю, что вполне допускают, что это ПСБшники, которые действовали через германские эти какие-то ресурсы, но в любом случае мы всех героев знаем и в конце концов их наградим. Так что спасибо. До свидания. До свидания. Да здравствует революция. До здравствует революция.